Добрый вечер, друзья. Видео с издевательствами над русскими пленными наделало очень много шума в мире. В результате даже выступил Арестович, который в своем итоговом кинюке рассказал о разных вещах, ну очень коротенько, о том, что есть маленькие контрнаступы в СУ, где именно там он не уточнил, но в целом там в Херсонской, Киевской, Черниговской, Скумской областях, предупредил о том, что на фоне этих маленьких контрнаступов будет большой звездец в Мариуполе, который просто закончится сопротивляться, когда добьют Азова это несколько дней, и о том, что намечается огромный большой котел на Донбассе, поэтому не надо подать духом, весь мир с нами, поэтому мы продержимся. И, естественно, вынужден был упомянуть о том, что вот имело место вот такое видео, это досадное недоразумение, мы европейская армия не должны так себя вести, потому что это военное преступление, им не забывайте, что мы должны вести себя по-европейски. При этом, он, естественно, не упомянул о том, что виновные арестованы уже и представлены перед военным трибуналом. Боже, упасть ни в коем случае. А почему она так просила, он раньше просил не публиковать подобных издевательств? Ну, потому что это, видимо, наделало столько шума, что даже создатель британского Берлин был вынужден абсолютно русофоб заявить о том, что это нуждается в расследовании. И даже наш миллиардер Беглый Ходорковский сообщил, что ну, солдаты проявили излишнюю жестокость. Понимаете, то есть вот мир не поймет, что публикуют местные СМИ украинские после этого. Ну, они публикуют призывы не публиковать подобные видео, потому что Запад не поймет и может оказать в помощи. Но, между прочим, не совершенно зря беспокоятся, Запад в помощи не откажет, даже если они еще 10 таких видео публикуют, просто по той причине, что Запад все это знает. Почти 8 лет прошло с тех пор, как сожгли людей в Одессе. И что? То же следствие было. Ничего, они сами себя сожгли, Запад все это съел. Как бомбежки Луганской, расстрелы людей в Мариуполе, и убийства в Харькове, и масса других преступлений, доказанных, известных и так далее. Никого это не волнует. Киевский режим служит западным интересам, и это как может, так и служит. Все. Это, как говорили в Америке, наш сукин сын. Жители Одессы жалуются, что получаемую гуманитарную помощь за границы местные барыги вовсю перепродают. Перепродают не только на улицах, этим занимается в том числе и торговая сеть АТБ. Ну, люди зарабатывают как могут и в стране, которая насквозь-напрочь пронизана коррупцией, при полном отсутствии какого-то патриотизма или каких-то идейных соображений, кроме нацистских, это совершенно нормально. Тем более у этих барых никогда не было ни нацистских, ни антинацистских настроений, Им просто они служат любому режиму. Режиму, лишь бы бабки шли. Так что торгуют польским завтраком туриста с стекшим сроком годности. Опубликованы фото бывшей нефтебазы во Львове, которая выгорела полностью, удар был точен, но результаты понятны. Министр обороны Великобритании заявил, что Британия отказывается поставлять киевскому режиму танки, поскольку нет времени на обучение экипажей обращению с этой сложной техникой. Судя по всему, он не отводит киевскому режиму больше нескольких месяцев, потому что британскому челленджеру можно научить управлять, вести огонь в течение буквально двух-трех месяцев, у них нет ничего сложного. Другое дело, что британцы на самом деле жмоты. В британской армии на вооружении находится 386 танков Челленджер-2. Свои старые Челленджеры они продали и Ардании. У них остается еще там штук 50 максимум на старое на Танки несложные, обучить их можно, было экипажа, это не проблема, но британцы не, не дадут. Да, вышла вечерняя сводка Герштаба ВСУ, она еще более невнятна, чем предыдущие. Там вообще ничего не говорится о потерях врага, что самое интересное, не говорится и вот об этих маленьких контрнаступах, о которых упомянул Арестович, ну, видимо, чтоб не позориться. А все отведено такой зрадопереможной тематике, что у русских все плохо, деморализовано, боеприпасы старые, там склады распустошаются чуть ли не советских времен. Но при этом упоминается о том, что оказывается из Белоруссии через Припять направлений вооруженных сил России, которые сосредоточены под Киевом, постоянно двигаются огромные караваны с колоссальным количеством оружия. Они упомянули это для того, чтобы припугнуть, что все это проходит вблизи Чернобыльской зоны, но невольно упомянули о том, что это вооружение там в российской армии завалить. Ну, это действительно так, потому что, вы же понимаете, ну, российская армия готовилась к войне отнюдь не с Украиной, а со значительно более сильными странами НАТО. И там не то, что этих старых боеприпасов, там новых боеприпасов завались. Мы прикидывали с ребятами количество только ракет типа калибра «Скандер» и так далее, насчитали более 10 тысяч, которые имеются в реальности. Ну, колоссальное количество. Ну, да, еще интересная новость. На администрации Сотловутича висят два флага. И желтоблокитный украинский, и российский триколор. Это, скажем так, результат вот этого приговорного процесса, когда русские войска в город не входят, но имеются поблизости. Говорят, ежели что, мы вернемся. Вот, еще одна новость пришла тоже с Черниговщины. На бывшей лыжной базе, где размещался штаб и склады 41-го батальона Черниговщины «Чернигов-2». Ну, в общем, произошел тот самый удар теми самыми ракетами, которые в России заканчиваются. В результате больше базы нет и, в общем-то, батальона тоже нет, потому что по сообщениям с места не меньше 35 трупов, в несколько раз больше раненых. Ну, а батальон неполного состава, в общем-то, как боевая единица уже не существует. И еще один спутниковый снимок – это авиаудар ВКС России по Чугуевскому заводу топливной аппаратуры в Харьковской области. Я немножко знаком с этим заводом. Он на 80% не работал, а по работающим корпусам как раз и ударили. Ну, в общем, больше там производить нечем. И по итогам визита Байдена в ЕС. Они приняли такое итоговое коммунике, в соответствии с которым намереваются – увеличить на 15 миллиардов кубометров поставки сжиженного газа из Соединенных Штатов в ЕС в этом году и довести эти поставки до 50 миллиардов кубометров к 30 году, который никого не интересует через 8 лет, при том, что ежегодные поставки из России вес 155 миллиардов кубов. Но самое главное – это вишенка на тортике. Вот эти 15 миллиардов дополнительно поставляемых в ЕС газа в этом году из Штатов это желаемая цель, а американские производители уже сообщили, что весь газ законтрактован и его можно будет поставить только в том случае, если смогут предложить более выгодную цену и убедить покупателей отказаться от этого газа. Вот и все. И напоследок я хотел бы упомянуть об одной из причин, только об одной из причин участия Беларуси в происходящих на Украине событиях. Это причина фашизм. Напомню, в 2019 году Проспект Ватутина в Киеве переименовали в проспект имени Шухевича. Шухевич, понятно, его представляют как командира УПА. Но никто не упоминает о том, что он был ротным в батальоне Нахтигаль, и тем более никто не упоминает о том, что с осени 1941 по конец 1942 года он служил в 201 фут батальоне который воевал в Беларуси против белорусских партизан. И вот это вполне достаточно только одного этого факта, чтобы объяснить, почему Беларусь намерена бороться с фашизмом на Украине. Потому что это откровенный фашизм, причем, вы понимаете, Ватутин, генерал, освободивший Киев, конечно, раненый бандеровцами от этого, скажем, в результате в госпитале, а над ним поглумились, теперь это проспект Шухевича, капитана германской армии, который в том числе убивал белорусских партизан. Вот это герой современной Украины. Ну, так что с этим делать? Почему с этим должны бороться и русские, и белорусы, и те украинцы, которые не приемлют нацизм? Ну, именно поэтому. На этом пока все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.